Сейчас нас спою Насрана, насрана, мама разбудила С раками, с раками супа наварила Да-да, Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает знакомить тебя с самой актуальной информацией по игрушке Myth of Empires ну и в сегодняшнем видео я расскажу Почему же все-таки стоит поиграть В это замечательное и увлекательное ММО Вкратце расскажу, что оно из себя представляет Ну и конечно назову тебе несколько причин Почему же все-таки стоит ее приобрести Прямо сейчас, пока не подорожала. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске А поэтому пожми, пожалуйста, лайкос Под данный видос, мне очень нужна Важна твоя поддержка. ну взамен за твои лайки Я буду радовать тебя годными, крутыми видосами Таким, например, как Myth of Empires И не только, ну а мы, конечно же, начинаем Ну и коротко, что же такое Myth of Empires. Это многопользовательская песочница, где игрок сам выбирает, кем же ему э, быть. В игре существует гильдийская система. Ты можешь сам создать свою собственную гильдию, либо же примкнуть уже к существующей. Выбрать для себя специализацию, кем бы ты хотел стать. Или же шахтером, или же охотником, или же каким-нибудь ремесленником. Все на твое усмотрение. Ну а также помимо стройки и прочей рутины можно осуществлять набеги на какие-нибудь другие гильдии. Захватывать их, отжимая какие-нибудь очень важные ценные ресурсы, территории и многое другое. На данный момент игра уже успела обзавестись небольшой славой, в том числе у русскоязычного сообщества, а потому не проходи и ты и мимо, я сейчас назову тебе несколько причин, почему же стоит поиграть в эту игру. Ну и пожалуйста, досмотри это видео до самого конца, и ты точно будешь уверен, я развею все твои сомнения по поводу игры. Ну и сразу же самых основных преимуществ. На данный момент игра в стиме стоит всего лишь 629 рублей. Что такое, ребят, 629 рублей? Да это 2 или три по пачки пельменей всего лишь на всего, поэтому смело можешь приобретать ее сейчас. На сегодняшний день контента за такие деньги мало какая компания может предоставить. Да, в этой игре контента навалом. Игрушка достаточно хорошо оптимизирована и пойдет на самых слабых компьютерах. Пусть и допустим на низких настройках, но тем не менее она пойдет. Да, где-то местами будет подлагивать, где-то местами будут просадочки но и на это тоже есть всякие различные причины. Все-таки это у нас онлайн игрушка а не одиночная. А потому совершенно без лагов тут точно не обойтись. Ну и заявленные системные требования также у данной игры не совсем высокие все требования ты можешь посмотреть на официальной страничке в том же например стиме лично на моем железе ссылочку на которую ты сможешь найти в описании под данным видео эта игра идет великолепно несмотря на высокосредние настройки следующая причина это обалденный графон да друзья на самом деле игр сейчас с хорошим графоном не так много а эта игра делает какой-то революционный скачок в плане графики очень приятно наблюдать за тем как у нас реализовано освещение также тени очень качественные текстуры на различных модельках тоже очень качественные В общем игра с графической точки зрения выглядит достаточно современно и свежо Еще удобно, что игроку предоставляет совершенно весь список всех необходимых графических настроек Что позволит любому практически игроку подогнать игру под свою, как говорится, систему, под свой ПК И она будет идти как нужно И даже для владельцев самых топовых видеокарточек, типа GeForce 3000 серии Здесь предусмотрены все новейшие технологии, такие как RTX, DLSS и DLA а это значит, что с производительностью и с FPSами у ребят проблем вообще никаких не будет Игра будет просто летать как самолет Переходим к мультиплеерной части этой игры Которая тоже здесь реализована на достаточно высоком уровне Игроку будут доступны как официальные, так и частные сервера на выбор При всем при этом разработчики уделяют внимание не только их официальным серверам, но и также частным В связи с этим они выделили даже специально отдельный дискорд канал по частным серверам Где теперь можно более объективно вести общение Владельцам серверов, поддержки И вообще всем игрокам, которые играют На неофициальных серверах, это очень на самом деле Круто, да, что разработчики заботятся Да, о совершенно всех аспектах игры это, это вызывает только лишь Уважение и положительные эмоции с нашей стороны Да, пока на многих серваках у нас Достаточно немаленький пинг Вы можете в этом сами убедиться, когда зайдете Но это можно списать на то, что игра у нас Находится еще в раннем доступе И в процессе она будет оптимизироваться В процессе она будет шлифоваться И со временем мы получим нормальный пинг на всех серваках. Это я вам точно обещаю. Ну и мой небольшой советик. Ищите серваки с самым минимальным пингом. Это поможет вам в дальнейшем более комфортно играть. Следующая причина немножко противоречива, потому что она будет касаться локализации игрушечки. Конечно же, здесь есть и русская локализация, все нормально, но есть очень большое но. Пока что русская локализация хромает, шрифты выглядят немножко криво, немножечко косо. Со временем они займутся решением этой проблемы и локализация будет как нужно. Ну и нам остается только на это надеяться, что они, конечно же, нас не подведут. Я бы не считал это такой особо весомой причиной, да, как локализация все со временем улучшат. Ну и следующие причины, скорее всего, будут касаться каких-то геймплейных моментов, о которых я тоже тебе непременно сейчас расскажу. А ты, зритель, пожалуйста, досмотри это видео до конца, потому что дальше будут самые сочные, интересные моменты касательно этой игрушечки и, конечно же, ответ на вопросы и вердикт. Почему же все-таки тебе стоит поиграть в Myth of Empires? Надо брать игру хотя бы за тот момент, что здесь существует совершенно новый уникальный игровой мир. пространство для путешествий будет вполне достаточно. На каждом шагу тебя будут ждать какие-то небольшие события, какие-то небольшие точки, где можно что-то рассмотреть, посмотреть, что-то можно завоевать. А у некоторых внутриигровых объектов есть даже собственная история, с которой конечно тебе в процессе предстоит ознакомиться. Боевая система здесь совершенно своя и к ней немножечко нужно попривыкнуть. Но как только ты попривыкнешь, ты поймешь, что оказывается при такой боевке можно вытворять вообще такие чудесные и все очень сильно зависит от твоего скилла И встретившись иногда с каким-нибудь многоуровневым, но малоопытным врагом в плане боевочки Ты сможешь его одолеть И даже если он выше тебя в два а то и в три раза Ты все равно сможешь его одолеть Потому что твой скилл гораздо выше, а твоя палочка гораздо длиннее Помимо боевки и приключений, здесь еще достаточно интересно и уникально сделана система построек Как я и говорил в начале, что эта игра у нас про строительство своей империи И в прямом смысле если слово здесь именно можно построить собственную империю. То есть поставил заборчик, да, для своей базы, огородил все высокими стенами, да, крепостными, построился какой-нибудь дом, кузницу, там, конюшню, не знаю, там, фермерские угодья, и все в таком духе. То есть строительная фишка здесь тоже на высоком достаточно уровне. Можно строить такие вообще невообразимые вещи, ну, насколько твоя фантазия, конечно же, позволит. Это еще один плюс в копилку данной игры, и еще одна причина, почему же стоит поиграть, да хотя просто посмотреть, как здесь выполнено офигенившим образом строительства. Но помимо строительства, боевки и прочего, также есть элементы выживания. Твой игрок будет постоянно испытывать чувство голода. Естественно, ему всегда придется питаться едой, чтобы не помереть. Таким же образом будут себя вести и прирученные игроком животные. Их также нужно будет подкармливать, то есть обеспечивать необходимую среду для выживания. Из выживания ты сможешь рубить деревья, добывать различные руды, убивать животных, охотиться, добывать добычу какую-то... Даже рыбачить ты сможешь, выращивать грядки и так далее. В общем, список можно продолжать. Поиграв в районе 30 часов, я еще не все успел, как говорится, охватить. Еще одна геймплейная фишка очень интересная, она больше всего, скорее всего, привязана к мультиплеерной какой-то составляющей. Это то, что тебе, независимо от того, на каком то серваке находишься, в PvE ты режиме находишься или в PvP режиме, у тебя будет такая возможность, как путешествовать между другими серваками. То есть, например, легко и просто ты можешь попасть с PvE сервака на PvP и зарубиться там с кем-нибудь вообще без проблем. Или же, если тебе надоели бесконечные баталии, ты таким же образом просто переходишь на PvE сервак, строишь там свою халупу, домик на берегу озера, выходишь судочки с утра на лодке, или ты там привык, не знаю, закидываешь и давай релаксировать по полной. Да, ты как хотел, такая здесь свобода выбора в плане мультиплеера. Это тоже очень хорошо и огромный плюс в копилку данной игры. Ну и еще один нюанс, а скорее всего просто информация конкретно данной игры, что тебе необходимо знать. Это то, что в данной игре основное направление конечно коллективного выживания и развития. В одного, конечно же, можно как-то там, не знаю, где-то трепыхаться там, да, на заднем дворе там что-то строить у себя там, как какую-нибудь, не знаю, собственную империю. Но, когда ты играешь толпой, у тебя гораздо быстрее получится это сделать и быстрее достигнуть высоких рангов. Плюс еще, когда ты играешь в гильдии, да, в какой-нибудь, тебе даются от гильдии еще своеобразные бафы, с помощью которых ты будешь гораздо сильнее, гораздо быстрее, ловчее и выносливый. Поэтому всегда есть смысл вступать именно в гильдию, а не дрыгаться где-то там одному, не знаю, на дальних берегах. Это, скорее всего, больше для информации, чтобы ты просто-напросто знал, что тебя ждет в Миф of Empires. Ну что ж, я надеюсь, достаточно предоставил тебе аргументов и развеял твои сомнения. Надеюсь, моя информация была сегодня для тебя полезной, и ты сделаешь правильное решение в отношении игрушечки Миф of Empires. Ни в коем случае не призываю тебя покупать, бежать, последние деньги тратить на нее нет. Это решение примешь ты сам. Если же тебе информации недостаточно, то у меня по данной игрушечке уже есть несколько видосов на моем канале, плейлист на который есть в описании под данным видео. Также, если ты считаешь, что братишка Скрэч наговорил слишком много, или наговорил не по делу, или еще что-то там, или хочешь с ним вступить какие-то перепалки, то, пожалуйста, пиши смело в комментариях, предметно со всеми пообщаясь, ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность, отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне напишешь. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение, конечно же, следует!